Вот, значит, нулевой уровень – это когда вы знаете меньше ста слов. Притом не любых каких-то ста слов, а ста слов, которые, э, ну, необходимы для выживания, скажем. Базовый список слов, которые вы используете в повседневной жизни, типа книга, стол, обувь. Автобус и так далее вот все вот это вы может быть сами слова езди не используете но с этими предметами вы контактируете каждый день в общем соответственно обязательно должны входить объекты места события ну, день рождения там типа такого и так далее вот вот это вот все нужно выучить на нулевом уровне Значит, зачем почему именно существительные во первых и зачем это нужно? Значит, смотрите. В большинстве языков существительной является неизменяемой частью речи. То есть она, ну, в английском языке, допустим, да, бокс, в смысле коробка, это и есть бокс. Да, то есть вы не можете ее никак изменить, так чтобы она имела какую-то другую форму. Да, то есть максимум, что вы можете сделать, это поставить к ней артикль. Нам нужны вот эти слова будут исключительно для того, чтобы изучать грамматику. Вот. Ну, то есть, как бы, когда вы начинаете изучать глаголы, вам нужно эти глаголы как обосновывать в каком-то пространстве, э, осуществлять с помощью этих глаголов действие какими-то предметами. Для полноценного предложения нам нужен как минимум одно существительное, как минимум один глагол. Да? То есть, э, э, желательно... Два существительных, да, но глагол, как правило, у нас один, ну, может быть, два, да, то есть основное мясо, основное мясо предложения у нас составляет именно существительное, да? то есть у нас там есть всякие предлоги, артикли и так далее, да, скелет составляет глагол, да, то есть связка подлежащая и сказуемая, но мясо, то, что нарастает на него, это существительное в основном, чтобы на начальном уровне не отвлекаться на изучение слов, которые вам ну, позарез необходимы, да, а сконцентрироваться именно на изучении грамматики, вам в первую очередь нужно зазубрить вот эти вот именно зазубрить. да, То есть это, к сожалению, необходимая часть на этом этапе, да, но она, слава богу, последняя. Да, то есть нулевой уровень – это единственный уровень, на который вам нужно зубрить слова. Да, то есть э, все остальные уровни, они, слава богу, не требуют никакой зубрежки, если вы э, будете изучать язык адекватно. Распечатайте этот список слов и всегда носите его с собой. И э, каждый раз, когда вы сталкиваетесь, ну то есть когда вы э, смотрите вокруг себя и обнаруживаете какие-то предметы, которые вы точно знаете, что есть в этом списке, да, я повторюсь, это предметы, которые вы видите каждый день, да, то есть ручка, тетрадка и так далее, просто пытайтесь вспомнить, как они на английском звучат, да, если не смогли вспомнить, ну, в течение, там, 50 секунд, да, то есть не надо, там, 2 часа сидеть вспоминать, просто достали листочек, посмотрели, прочитали вслух, положили обратно, вот, ну, или можно зазубрить, конечно, да, то есть у вас всегда, вот, на любом этапе изучения языка вы можете просто забить на все, выключить мозг и зазубривать вот тот материал, который вам нужен. Да, то есть слова там, правильные, неправильные глаголы вот. очень здорово. Выключаете мозг и зубрите вместо этого. Вот, когда вы сможете написать правильно, да, особенно следите за этим, да. То есть, вот эти вот 100 слов, которые хотя бы их научитесь писать правильно. Основа Основа у вас должна быть железобетонная, то есть в основе вы должны быть уверены на 150%. Выучили эти 100 слов, убедились в том, что вы их знаете, проверили себя, провели себе тест, контрольную, неважно, как назовете, вот, сверились с тем, что у вас адекватное произношение этих слов, и после этого можно передвигаться в начальный этап. Задача начального уровня заключается в том, чтобы понять, каким образом устроена грамматика этого языка. Понять потом выучить, потом научиться ей пользоваться. Вот Именно в этой последовательности. Пока вы не поняли, ничего учить не надо. То есть сидите и пытайтесь понять, как это работает. Вот, э, в отличие от попыток вспомнить слово, Вот это нужно делать до конца. Да? Пока вы не поймете, в чем смысл, не надо ничего заучивать. Вот так, вот. Все, здесь железно, здесь вариантов никаких нет. Пока вы не знаете времена, вы не знаете английский вообще. Да, то есть как бы, сколько бы вы слов там не знали, да, то есть хоть 10 тысяч, да, но если вы точно не знаете, каким образом строится какой-нибудь там, я не знаю, present continuous, то вы не говорите на английском. Значит, более конкретно, если говорить насчет времен. Значит, смотрите, ваша задача прежде чем вы начнете, начнете изучать Present Simple. Вот до того, как вы начали изучать Present Simple, то есть до того, как вы затронули грамматику вообще, значит, ваша задача заключается в том, чтобы взять таблицу, которая включает в себя все 12 времен английских. Возьмите внимательно эту таблицу, посмотрите на нее и начните, прежде чем что-то с ней делать, прежде чем пытаться запихнуть все известные вам глаголы в каждый из этих времен, попытайтесь найти там закономерность, То есть вещи, которые во всех этих 12 временах одинаковы. Самое главное, что вам нужно делать на начальном этапе, это искать закономерности в языке. Чем больше закономерности вы найдете, тем больше, лучше у вас будет именно понимание языка, Потому что тут, как бы, если вы понимаете язык, вы гораздо быстрее сможете его выучить, чем вы отдельно просто зазубривать будете все. Поэтому старайтесь избегать зубрежки максимально возможно. Да? То есть старайтесь в первую очередь понять, как устроено то, что вы пытаетесь зазубрить. Потом, ну, то есть вам даже зубрить будет не нужно, потому что вы будете осознавать, как это работает. В любом времени в любом типе предложения у нас используется инговая форма глагола да? не первая форма глагола не вторая форма глагола, не третья форма глаголов не третья форма глагола во временах континуса continuous, continuous не используется соответственно вот эти вот все примеры они показывают вам каким образом у вас должно работать мышление да? то есть каким образом вы должны воспринимать язык да? Воспринимать язык как список слов, которые нужно зазубрить, это очень пагубно влияет на вас, и на ваше психическое состояние, и вообще этим не следует заниматься. Ну, то есть во всех остальных временах в любом типе предложения у нас будет использоваться как минимум один вспомогательный глагол. Единственное исключение из этого правила составляет утвердительное предложение present simple и утвердительное предложение past simple. Вот, то есть в Present у нас поставится просто первая форма глагола, в Past Simple у нас ставится вторая форма глагола, но вспомогательного глагола у нас нету. Вот, соответственно, вот все вот эти вот находки вы должны сделать, ну то есть вот реально сидите над таблицей и обводите то, что у них одинаково. Да, То есть пока вы не убедитесь в том, что вы нашли все закономерности, учить ничего дальше не надо. Это вот второй шаг, да? значит шаг первый. Выучить 100 слов, 100 существительных, которые вы используете, которые ну, в вашем поле зрения находятся каждый день. Значит, шаг второй, взять таблицу и искать там закономерности. Шаг третий, заводим тетрадочку. Примерно на этом этапе нужно заводить тетрадочку. Тетрадочкой нужно пользоваться следующим образом. Значит, я пока что инструкцию для начального уровня рассказываю. В конце каждого занятия. Вот вы взяли эту тетрадочку, и после того, как вы все выучили, вы в тетрадочку это записываете все ваши открытия. То есть, как бы вот, если взять на примере таблицы с 12 временами, вы смотрите. Вот. На, эти, на эту таблицу И все закономерности, которые вы нашли Вы записываете Вот вы обнаружили, что во всех предложениях Вне зависимости от времени типа предложения, смысле, Во всех предложениях Вне зависимости от типа В вопросительных предложениях Первым стоит вспомогательный глагол Записали, это у вас циферка 1 будет Не нужно записывать формулу образования Present Simple в эту тетрадочку в эту тетрадочку нужно записать, что present simple вместе с past simple единственные времена, которые не имеют на уголового утвердительного предложения. Этап четвертый. После того, как вы разобрались с тем, что времен 12. После того, как вы поняли, для чего они существуют. То есть, ну, после того, как вы поняли, почему в английском языке их 12, почему в русском их 3. Осознали, да? После этого начинаем изучать каждое из этих времен в отдельности. Значит, опять-таки, любое изучение какой-то части языка следует одной и той же формуле. Вначале вы понимаете, зачем оно нужно, потом вы запоминаете, каким образом оно используется. Да? То есть, прежде чем Запоминать формулу образования Present Simple нужно понять, в каких, форму... в каких случаях Present Simple используется. После того, как вы уже точно знаете, для чего Present Simple нужен, каким образом он используется, в каких случаях он нужен, значит, после этого мы начинаем запоминать формулу. Значит, формула у нас будет три. Для любого времени у нас будет три формулы. Формула первая. Это вопросительные предложения. Да? Формула вторая. Это. Утвердительные предложения и формула третья это отрицательное предложение. Если с тебя сняли, значит для меня должно дать <звучит> Вот. То есть есть три группы времен Поэтому, когда вы будете запоминать формулу образования предложений в Present Simple или в любом другом времени, или там Future Perfect Continuous, неважно, у вас должно быть написано 9 вещей, в формуле. Девять образований у вас будет. У вас будет 3 образования в вопросительном предложении, три образования в утвердительном предложении, три образования в отрицательном предложении. Если вы его вот. Вот оно вот вам встретилось, да, вот вы нашли предложение в фильме в каком-нибудь, которое состоит из трех слов буквально, единственное из него это слово aggregate. Ну, обычно это будет звучать как you aggregate me. Да, ты меня раздражаешь ты меня бесишь и ну, так далее вот вот вы его записали и вы его запомните на всю жизнь теперь вот однозначно А если вы это проигнорируете если вы решите что дано ну, это слово слишком сложное вот Опа, она мне еще донат пришли ребята вы меня балуете спасибо большое если вы его запишите то вы его запомните если вы его не запишите, то мало того, что его никогда больше не запомните, вы себе в голове создадите установку, что, ну, точнее, не установку, а лазейку для мозга не напрягаться. Отдельные старания должны слиться во время simple. Да, то есть у вас не должно быть отдельно present simple, отдельно past simple, отдельно future simple. У вас в голове вот эти вот все три времени должны составлять единое целое. Единое во время simple. Нужно запомнить одну простую вещь. Любое, неважно, что именно, состоит из мелких деталей. И эти мелкие детали нужно вначале понять, прежде чем понять его целиком. Да, то есть, невозможно понять время simple, пока вы отдельно не разберете future simple, past simple и present simple. И по невозможно понять present simple, пока вы отдельно не разберете в как, как он образуется в, в разных типах предложения. И так далее. Да, невозможно понять э вопросительное предложение пока мы, предложение в пре пока мы не поймем что это универсальное правило что вопросительное слово в смысле вспомогательный глагол первый у нас всегда стоит перед подлежащим вот то есть здесь все завязано на все да, то есть и эти связи нужно видеть эти связи нужно понимать пока вы не будете понимать вы ничего не сможете выучить не нужно игнорировать тот материал который вы прошли в угоду нового материала да, то есть, если вы при изучении нового материала внезапно поняли, что материал, который необходим для изучения этого нового материала, у вас не очень хорошо запомнен, нужно вернуться и повторить его еще раз. Вернуться и повторить. Обязательно. Вы должны быть в состоянии образовать любое предложение любого типа в любом времени. Правильно. Да, то есть, с, правильным, с правильными условиями. Да, не, не чисто грамматически образовать любой глагол, там, поставить его там, в третью форму вместе со вспомогательным глаголом head, а вот четко, ясно вот, взять опять-таки, ну не таблицу, а список времен и для каждого из, предло... для каждого из типов времен написать три предложения. Вопросительное, утвердительное и отрицательное, которое будет соответствовать, во-первых, которое будет содержать себя чуть больше Слов, чем подлежащее сказуемое и вспомогательное глаголо, а вторых, который будет четко соответствовать тем условиям, которые, с которыми эти времена используются. Вот. Когда вы сможете это сделать, можно считать, что вы закончили начальный уровень, и вы переходите на уровень продолжающий. Значит, спасибо всем, кто меня смотрел. Отдельное огромное спасибо за донаты. Если кому-то нужен список слов, напишите мне власть, я вам еще все прошу. Пока. Убедимся. И на канал подпишитесь.